Приветствую ребят, меня зовут Александр, это канал прогнозы на спорт и в этом видео говорим о Лиге Чемпионов квалификация, Гент против Динамо. Прежде чем начать этот прогноз, я бы хотел объявить небольшой конкурс, наш канал решил разыграть 5 долларов среди своих подписчиков и своих зрителей. Что нужно сделать? Вам необходимо поставить лайк и написать ваш точный счет на этот матч. Кто угадает точный счет и будет одним из первых, тот заберет 5 долларов на свою платежную систему или банковскую карту. Участвуйте, выигрывайте, испытывайте удачу и возможно именно вы заберете этот приз. Этот приз это только начало, дальше будет больше, мы только начинаем, так что участвуем, поддерживаем, ну и двигаемся дальше. Не забывайте подписываться на канал. Как и 10 лет назад в квалификации Лиги Чемпионов, правда тогда это был третий тур, встретятся «Гент» и «Динамо Киев». Команды вышли на финишную прямую и до заветной путевки в плей-офф Лиги Чемпионов осталось всего лишь два матча. Ведь на этом этапе нас уже ожидают парные дуэли. Первый матч команды проведут в Бельгии. Тогда в обеих матчах сильнее было киевское «Динамо». В Бельгии они сыграли 3-1. В Киеве сыграли 3-0. Чего же нам ждать от этого матча? Начнем анализ Гента. Недавно был уволен главный тренер Ласло Балони, И теперь команду возглавляет заместитель главного тренера Вим Дедека, с которым они уже э, с, одержали первую победу над Рапидом 2-1. Смена тренера, наверное, пошла им на пользу. И если в Еврокубках у Гента все ок, то дела в чемпионате обстоят не лучшим образом. После пяти матчей набрано всего лишь три очка. И то, это минимальная победа над таким же неудачником на старте э, команда Михе, Михелином. Нужно отметить, что во всех матчах они имели преимущество, но не смогли трансформировать их в победы. Динамо э, же в своем матче играли в квалификации против э, нидерландского АС, в котором одержала победу 2-0. Как и ожидалось... Матч для них выдался сложным, но они справились с задачей на отлично. Благодаря, конечно, тактике, терпению, самоотдаче, э, ну и не обошлось, конечно же, без фарта. В этом матче также можно ожидать подобной тактики, осторожная игра в обороне и игра на контратаках. Играть первым номером Динамо вряд ли будет, а вот забить свой мяч наверняка смогут. Гент выглядит не очень уверенно, хотя БК склоняются к фавориту э, Гент. Дают на него 2,22 коэффициента, а вот на Динамо 3,3. На ничью 3,4. В прошлом матче Динамо также не было фаворитом, но это не сильно им помешало выиграть в а вас Луческо со своей командой их переиграли в чистую. Мой прогноз на этот матч Динамо не проиграет. Х2, э, коэффициент 1,61. 9. То есть победа Динамо, либо ничья за 1,69. Думаю, отличный прогноз. Но если вы хотите более рискового, больше коэффициент, то тогда прогноз x2 плюс тотал команды 2 Динамо до да, 0,5 больше за 1,85. Помните, что ставки это игра, и играть нужно разумно и с умом. Здесь можно выиграть, можно проиграть. Я за красивый и отличный футбол. Надеюсь, эти команды покажут нам хорошее шоу. Всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.